Мальчишки, девчонки, а также их родители Веселые истории, услышать не хотите ли Веселые истории, экран покажет ваш В передачу под названием «Шалаш» Под названием «Шалаш» С вами телепередача «Шалаш» и в эфире Матвей Бухарцев и Кеша Поршков. К нам сейчас присоединилась специалист из школы Ольга. Здравствуйте! Всем привет! Мы сегодня будем ходить по лесу палками и рассказывать обо всем, что здесь есть. Да? Да! Сковорода! Пойдемте! Да. Итак, мы идем не туда, нам надо здесь идти. Сейчас мы пойдем в поле. В поле много разных птиц. У меня специально для этого есть бинокль. Потому что я умный. Итак, какие животные живут у нас в лесу? Ну, сейчас здесь могут встречаться олени, лоси, медведи даже. Но это, скорее всего, ближе к лосиному острову. А в Измайловском живут разные полевки. Пятнистые полевки, полосатые полевки, полевые полевки, длиннохвостые полевки, черные полевки, рыжие полевки. Очень много полевок. Вот. И сейчас, может быть, даже каких-то из них удастся лицезреть. Вот. Также здесь бывают лисы, здесь бывают белки. Вот. Бывают два вида белок, то есть обыкновенные и разноухые. Потому что разноухое и одно ухо короче. Вот. Значит, какие еще здесь могут быть млекопитающие? Здесь... Иногда убегают собаки, вот, терявший хозяев. Ну, еще здесь водятся ночные животные. Вот, к ночным относятся ежи, но они сейчас спячки, особенно ушастые. А, а тем, кто бодрствует зимой, ну, наверное, только человек, потому что только человеку придет в голову ночью шататься по лесу, когда холодно и есть нечего. Вот. зайцы есть. Зайцев, да, у нас тоже два вида. Беляк и русак. Вот. Беляк намного меньше, чем русак, потому что у него, ну, наверное, не повезло ему, в общем, ел мало. Но это правда. Так. Вот сейчас у нас тут растет, растет у нас тут дуб красный. Он красный, потому что у него красный ветки. Все логично. Вот он здесь. Вот мы его можем видеть, он растет из земли. Также, вот эта рябина пупырчатоствольная. Она, значит, у нас довольно чистая. вот у нее здесь такие вот эти наросты, вот по всем веткам. Здесь дальше у нас березы есть, береза карельская, береза бородавчатая и там береза пушистая. Они разные, но для этого нужно разбираться. А, так, слышите птиц? Я надеюсь, вы их слышите, потому что они поют довольно громко. Давай, тихо-тихо. Мы сейчас пойдем через поле. Сибирская сорока. Они у нас перелетные, прилетают весной. Ранний. Остальных птиц Ой, пока нет. не видно, да. Можно судить о их присутствии только по голосу. Ну как вы считаете? Возможно, вы что-то хотите добавить? Нет. Совсем ничего? Нет. Ну ладно. Вот сейчас пролетел белобрюхий чиж. Но мы его не смогли увидеть. Вообще, изначально цель нашего сюда похода это туканы. Туканы – довольно известные птицы, семейство дятлообразные, которые прилетают сюда весной, где-то в конце марта, в начале апреля. Их можно увидеть в широколисных лесах. Они сидят, долбят клювом насекомых, и, соответственно, можно их увидеть, только если быть очень аккуратным, потому что они довольно пугливые. Вот. Я вот на прошлой неделе видел уже стаю туканов, они прилетели. К нам туда, в Гальяново, сидели на березе. Если мы найдем за это время тукана, это просто будет невероятное счастье. Ну, вот. Что еще тут можно сказать? Это вороны. Они они летают сейчас. Причем вороны необычные, а кажется и Вот, э, снимите, пожалуйста. Они две. Они улетели. Да? Но я успел рассмотреть, что у них хвост пополам разрезан или кто-то издевается просто над птицами, э, ну, что тут сказать. Вот сейчас мы проходим дикую яблоню, она уже скоро распустится, там много всяких уже будет тогда насекомых на ней жить. Вот я слышу, что снегири не улетели, значит, будет похолодание. Вот. Кстати, когда похолодание, у мышей начинаются судороги. Они вылазивают из-под снега, и можно увидеть, как мышиные тропики, еще не до конца погибшие, вот, э, дергаются на снегу, потому что из-за того, что мыши думают, что скоро наступит лето, они вылезают из норок, и у них ускоряется метаболизм. А как только э, наступает холода, у них резко падает температура, и поэтому они не могут уже обеспечить себя должным доходом энергии, и дергаются, и умирают. Что, соответственно, вот здесь уже трава растет у нас, да? Такой ручей, мы пришли сюда, вот там водятся разные рыбы. Один раз я здесь даже сама нашел, но я думаю, это кто-то выкинул, потому что все-таки не мог бы он плыть по такому ручью, хотя кто их знает. Что значит еще может быть? Вот это лиственница, да? лиственница. На ней вьют гнездо разные птицы, в том числе, это, ческелк. Да, ческелк сибирский, значит, капский ворон. Кто еще может здесь видеть на лестнице? гнезда? Я, как правило, вот, не неизлюбленное для них место. Они обычно любят деревья с более угловатыми ветвями, там, елка, там, сосна, ну, на лестнице тоже приходится иногда. И в том числе, в том числе, на лестницах гнездятся стаи крачек, Ну, это тоже редко, поскольку им не очень удобно на них сидеть. Вот. И им для взлета нужна э, ответственная стена. А лестницы, как известно, не совсем ответственные. Может быть, теперь вы что-то хотите добавить? Нет. Ладно. Идем дальше. Вот, смотрите. Это норы речной выдры. Совершенно безобразные. Не похожи на кротовые, потому что они вырыты без кротовин. То есть земля не высыпана наружу. Значит, выдра, она проползает прямо под этим ручьем, и у нее вот там вот есть выходы в реку. Может быть, сейчас их удастся найти. А здесь она, возможно, мышковала и искала полевок, которые, вот я уже рассказывал, вылезают на сушу из-за раннего потепления и погибают из-за холода. А она их подбирает. Значит, что еще здесь может быть? Выдра, возможно, сейчас в реке, но они днем не активны. Они ближе к сумеркам уже начинают рыболовствовать и мушковать. Это скрытные звери, я не уверен. Может быть, удастся найти только нору. Вот, э, люди мусорят там, валяются всякие. Осколки от киндер-сюрприза, это стыдно должно быть. Такую экосистему, экосистему губит. О. а вот ты, первый гость, снимай вот эту синицу. Вот, вот видишь, она в кормушке. Она пищит, это синица пескуния вот, или восточный пескун, ее по-разному называют. А у нее характерное голубое пятно на затылке, вот. Еще в народе говорят, мол, застудила. Значит, это... козлобородая сойка. Она у нас обычный обитатель. У нее красивые синие крылья. И она похожа еще на райского дятла. Но, к сожалению, это не он. Я уверен, все птицы сейчас на пике своей активности. Что еще можно тут? Хотелось бы найти татарского юрка. Но он пуглив, его можно вычислить только по голосу. Вот такие вот гнезда на деревьях. Это может быть либо белича Гайна, либо иногда нарои различных млекопитающих, ну, в том числе кто у нас? Ласка, горностай, соболь. Все они сбираются на деревья и вьют себе гнезда из-за различных материалов, в том числе из ракиты, дирезы. Вот. И волчьего лыка. Они э, активно сгрызают ветки и несут их себе наверх. Там они подпитывают это все своим пухом и развиваются там детеныши. Вот. Но хищные дятлы, которые у нас здесь шир, э, обширно распространены, они пожирают их детеныши и, в общем-то, из-за этого популяция их сокращается. Поэтому, ну, я думаю, скоро предпримем что-то по этому поводу. Вот речка. Вот селезень, например. Вот, сними его, он сидит. О, налетели красноносы чижи. Тепло, красиво и, как всегда, в лесу грязно. Да. Да. Пошли искать выдру. А вот и утка. Они плавают вместе. С селезнем? Да. Сейчас мы направляемся к очередным кормушкам, там все время есть чем пропитаться, поэтому там много птиц, я слышу, как кто то стучит. Есть вероятность, что это именно тот дятел, которого мы ищем. Тукан? Райский дятел. Нет, тукан это близких дятлу родственников. Перфорация это такое важное, как бы для леса значение имеет, потому что, ну, просверливая ходы, люди способствуют размножению грузунов, там, ну и так далее. Да, я не буду сейчас сдаваться подробности. А вот полевки. Можно снять. Полевки? Ну расскажи про них что-нибудь. Пару недель назад мы здесь видели полевок, у них были очень смешные норы в Сейчас снег растаял. Вся земля мокрая, полевки, наверное, от этого грязные, и их не видно. Они прячутся, потому что стыдятся своим. Я вот однажды видел тут батюшку, он освещал дуб. Я долго не мог понять, зачем это надо было. Оказывается, он увидел тех самых полевок и подумал, что в них селились бесы. Эээ, ну, я его долго отговаривал, я говорю, ну, я попытался объяснить это с биологической точки зрения и, и как-то обосновать. Резонно, но он мне не верил и говорил, что я тоже приспешник сатаны. Поэтому я ушел, а он остался мерзнуть один бедный в рясе среди леса зимнего. Я не понимаю, что у людей. Это иногда переходит все разумные границы. Удивлюсь, если он что-то изгнал из них. Если честно, для меня это будет прям открытием. Я пересмотрю свою точку зрения насчет биологии и мира в целом. Пруд еще не отмерз, это печально, поскольку уток мы на нем теперь не увидим, им нечем кормиться, но иногда по такому льду ходят лостоногие грачи, особенно в ранние периоды весны, они стучат своим клювом по льду и таким образом пугают рыбу, а она э подгоняется ими к краям пруда, где лед уже растаял, например, вот как здесь. И там они ее вылавливают. Они охотятся стаями, это, в принципе, такие умные птицы. Вот. Видишь, там лед растаял? Наверняка они уже... Здесь какие-то ямки, возможно, это подолго грачей. То есть, если здесь посмотреть, вот видишь, лед неровный. Ну, то есть, на камере, возможно, не записывается, но на самом деле это так. Здесь довольно многочисленные вмятины и следы когтей. Ольга, а вы хотите найти рыбу? Нет. А что же тогда там смотришь? Я созерцаю воду. Ну, это похвально. В воде можно найти разных жуков и их личинок, но сейчас для них слишком рано. Ну, я ловил удода. Ну, точнее, это не я был, это было на Бускунчаке, я там просто попал в сетку удод, мы его прицевали, он у меня клюнул и улетел. Ну, я держал у Дода, немаловажно. Ну, такой, мохнатый, теплый. Я ловил уже допустим, да? Ужи, они какие? Они же скрытные, да? Их надо выуживать, Они а поэтому ужи. А, и я, значит, шел, озеро называется Большое Косое. Ну, как бы все сказано в названии. Ну, я, значит, иду по нему, заворачиваю направо. А там... Там птичий базар. Там просто некуда присесть. Там все в этих плотиках, везде яйца насиживают, а чайки. В общем, очень страшно. И они меня хотели убить. Они прям летели, кричали, и очень было мне некомфортно. И такое ощущение, как будто меня сейчас одна отвлекает, а другая в затылок клюнет, и я умру. Но все обошлось. После того, как я вспугнул лысуху, которая побежала вот таким вот образом раздавила все яйца все птицы кинулись на нее сразу и меня не заметили я прошел туда за дальнее ограждение и благополучно нашел лужа вот, но с Лысукой расправились в общем очень мощно там еще прилетел сапсан, он плюхнулся в воду и все это чуть ли не взорвалось потому что там э, в воде оказывается кто-то оставил собственную пиротехнику ну, что еще сказать я больше на это озеро не ходил Потому что понял, что там небезопасно. И уж, наверное, тоже. В прошлый раз, э -э, ну, когда здесь молодежь значит, запускала свои хеликоптеры, э -э, самодельные вертолеты, дельтапланы и прочие дроны, э -э, которые стоят непонятно какое количество денег, э -э, леса вышла мышковать. И вот опять сорок снимай. Соответственно, она только приготовилась набраться на нору, как оттуда <залет> залетел дрон. И, значит, соответственно, лесу зацепило там мощно. я, в общем-то, сам удивился, как такое может быть. Лисы аккуратные. Лиса? Ну, вот этого я диагностировать не могу. Но было, однако, весело, как ее крутило. На протяжении всего пути, от вот этой вот вышки до тех кустов. Ну, что? Это жизнь. А главный дрон сломали. Сами виноваты. Сами пришли сюда. Это лес. Это не территория каких-то непонятных людей. Это здесь дикое все. Как же тут еще можно? Что здесь еще? Здесь раньше протекала река. В общем, через это поле такая неглубокая, но оставила свои следы. Вот. Ну, в прошлом году... Нет, даже не в прошлом. Это было довольно давно. Может быть, два года назад. Я тут нашел мертвую щуку. Оказывается, они тут еще водятся. Если заглянуть за те ивы, можно увидеть много интересного. Хотите что-нибудь рассказать? Ну, смотрите, вот. Вот, вот. Гнилые листья. Их едят бактерии и грибы. Они называются суперотропами. От греческого... Сапрогниль и трофос ем. Потому что они едят. Или редуцент. Потому что они перерабатывают организм так, чтобы они снова могли. Не знаю. Ну, редуцент это по другой классификации прикол гуценатической а сапротрофы это тип питания вот например э ну сапротрофный это один из видов гетеротрофного типа питания это когда организм поглощает уже готовые вещества вот также туда еще включают паразитический вот, потому что сапрофаги или сапатрофы вот это те кто активно питается вот ну то есть вне допустим какого-то определенного хозяина А... Те же самые автотропы, это вот растения, они получают энергию из неорганических веществ, то есть синтезируют ее. То есть, поэтому они молодцы. Они просто автотропы. Вот. КПД фотосинтеза 41%. Это очень дофига. Вам такого никогда не достичь люди. Ну вот это Ксантория постенная. Она так называется, потому что, наверное, растет там, где стены. А я предупреждал по поводу ботинка. Ну, значит, соответственно, что? Что мы имеем, да? Вся яблоня ксантории, это значит, что? Неутешительное экологическое положение, потому что ксантория растет только там, где грязно. Вот. У Гальяна много ксантории, у Измайла много ксантории, в Москве много ксантории. Москву Сити, это всю Ксанторию бросло. Я просто там был, и так удивился, если честно, потому что, ну, хотя она по стенам растет, что, ей пофиг, где расти, даже на Москве Сити может. Вот. Ну, я думаю, все зарастет скоро к Сантории, потому что нельзя так жить, люди. Вот это Ива самцегляд. она одна здесь такая, вот, она здесь э, посаженная, сам ты видел она так называется потому что она поворачивается ветками к солнцу вот. и каждое утро ну, то есть она в одну сторону направляет ветки а вечером в другую они в нее направлены вот сейчас солнце там видишь ветки в эту сторону вытянут сколько и там веток и сколько здесь и там солнце вот сейчас мы идем по яворовой роще яворовая она потому что здесь растет явор это такой вид клена вот видишь это древесная форма белого гриба у него кстати грибница может быть еще раз в 10 больше чем самоплодовое тело и поэтому если бы его получилось достать получилась бы такая похлебка что щи бы распухли аж вот видите опять мусор, казалось бы вот и вот хоть бы хны куда не суньте? везде мусор везде по всей планете Вообще везде. Ох ты! Смотрите, этот тотем не просто дерево. Это выдолбил как раз-таки райский дятел. Потому что у него дырки идеально круглые. Вот, вот можно посмотреть. Дятел средних размеров. С голубым отливом, с красной шейкой, желтым горлом, пышный желтый хвост, с перечными синими вкраплениями. Лапы у него с длинными когтями, чтобы впиваться и намерто хватать все чего попало. Ну, вот сейчас те же самые птицы, опа. А вот и дупло райского дятла. Кстати, туканы иногда в нем же поселяются. Вот видите два дупла. Одно чуть поменьше, другой чуть побольше. Самка и самец строят отдельные дупла. У самки, как можно догадаться, дупло меньше. Вот, а внизу тут самца. вот мох, Апотециус Ермолаус. а здесь еще где-то рос мох Актиния Прохорус. вот, кажется, это он. Вот, смотрите, лежанка. И кто здесь лежит? Ну, тут несколько вариантов есть, либо длиннорогий кабан, вот, либо просто лоси. Ну, тут много следов, какие-то порои. Возможно, что ты искал. Здесь растет в явором лесу. Здесь растет трюфель Монмаранси. Это гриб, который, в общем, могут найти только кабаны, потому что он довольно глубоко закопан и абсолютно хаотично растет. Так что, видимо, здесь они его искали. К тому же... Учитывая то, что трюфель Мономаранси вызывает эйфорию, довольно-таки долговременную, они могли под его эффектом здесь сколько угодно лежать. Причем даже, мне кажется, ну, штук пять их могло быть здесь одновременно. Вот это выгрызают полевые ежи. Они, я, сейчас не знаю, почему они называются полевыми, но они прогрызли эти ходы и, соответственно, Какое-то время жили, а потом переместились на зимовку в поле. Вероятно. Я просто не знаю, где зимуют плевые ежи, но если их так назвали, вероятно, они в поле зимуют. Тукан! Мы его упустили. А! Вот опять здесь был сильный выворотень. Когда в лиственном лесу выворачивают подкормные деревья, это очень вредит экосистеме, потому что тогда рвутся клубни этих... Как же, ну В общем, лесные орхидеи, сейчас я вспомню их название, они произрастают только в лиственных лесах, то есть, в смысле, в лесах с лиственницей. Манимера эффектика. Вот так они называются, вот у них цветок похож на лопоухого кота. После того, как здесь орхидеи сокращается, эта популяция, здесь не может нормально расти трава и пропитываются многие звери. Вот. Я вот здесь встречал андатор. Например, одну из них кормили печеньем, она была довольно бодрая, толстая, веселая, но андатра это такая как бы зверюшка, у нее большой мощный хвост, наделенный отменным мехом, очень теплым, пушистым. У андатр большие зубы, в основном плыки, так как они всеядные. Два зуба торчат вверх, а остальные два, заметьте, сказал остальные да, потому что всего их четыре. А остальные два вниз опущенные. Ну, нос обычный такой, вполне себе. Уши прижаты к телу с кисточками. Вот твои руки. Можно на них посмотреть, потрогать, понюхать, попить оттуда. Там, говорят, статилокоп безвредный, приятный и пушистый. Вот сейчас торчат из под воды стебли сельдерея речного. Вот он вылез, он зацветет летом в первой половине июля. Розовые скворцы. Скворец вообще происходит от старославянского скворить. Вот, то есть э, это означает ругаться, потому что скворцами обычно называли раньше назойливых супруг, которые никак не могли друг с другом поладить. Э, и вся деревня обычно не могла уже выносить их вопли ежедневные, поэтому их традиционно выгоняли и сталкивали в обрыв. Э, поэтому скворцы, но они не отстают, они тоже друг друга сталкивают там. Но это не так все летально кончается, потому что они умеют летать. А это Фонеглосум трипепи. Вот эти непонятные отцеления. На них висят такие вкусные ягоды. Вот. Их плюют пулевые птицы. А людям их можно есть? Ну, они невкусные. Внутри одна косточка, и она горькая, а все остальное там... Но это не очень... отрава. Ну нет, они не ядовитые. А что вообще можно в лесу есть? Ну, волчиягодник, вот, который я собирал, вороний глаз. Нет, волчилык и волчьягодник – это разные вещи. волчьягодника, то есть, который съедобное растение, у него э, как бы... Ветки облеплены прям ягодами, то есть это сразу заметно. А у которой волчьи лыка, они так висят гроздями, то есть ну это сразу можно определить. А, кто еще? Цикута, у нее вкусные стебли. Это же яд. В смысле? Ридниковый еще, Цикута? Нет, это Цикутариум. А это Цикута. Вот. Какие еще? Ну, если, если говорить про дерен или сведену, ну, и, ну, дикие ягоды типа рябины, они на самом деле невкусные. То есть, если о чем-то сочном разговаривать, воронец колосистый, майник двулистный. Из ягод ландыша делают отвар, помогает сердцу. Ты насколько последний раз? застревал в лесу? Ну, самое долгое мое пребывание в лесу, это, наверное, где-то в течение 48 часов, потому что я искал гриб. М макроцезию синюю, она вызывает галлюцинации. Что? Меня попросили. Здесь, в Измайловском лесу, среди палок, веток, елок, иголок, детей, обитают удивительные животные. Не всех их, конечно, можно увидеть, далеко не всех. Но самое главное, понимать, что они здесь есть. И это делает наш мир чуточку добрее. И дает нам надежду на светлое будущее среди природы и ее удивительных обитателей. Вот и подходит к концу нашей передачи. Спасибо за внимание. С вами были Матвей Бухарцев, Кеша Боржков и специалист из биошколы Ольга. До новых встреч. <свят> До свидания. Пока.